чтобы меня две тут поместилось. <смех> Хлоп, <смех> и уперлась сюда. На немножко вот так вот горбатенькая у нас сама труба. Тестовый вариант открытия-закрытия. Проверяйте. Пока отец доваривает уже вторую диагональ, я вам расскажу, как у нас будут эти ворота вообще ездить. Сейчас мы возьмем вторую такую же трубу. Эту у нас стоит ребром, а вторую мы приварим плашкой. Вот так. Таким образом мы что с вами получаем? Вот эта верхняя труба, нижней ее частью, то есть вот где мой большой палец слева, будет ездить по ролику. То есть, это будет направляющая шина. Зафиксировали, поняли. А сам металл, металлопрофиль, мы будем крепить вот в эту полку. То есть, с той стороны у нас будет лицевая часть, и металл будет вот в эту полку крепиться. Да, немножко неудобно будет в двадцаточку, ну, я думаю, попадем. А с двух сторон сейчас будем приваривать также 6-метровые трубы вот так. И снизу, и сверху, и сами... Наши ворота будут с помощью этих труб, с помощью вот этих вот мест, ездить по роликам. Но это вы увидите дальше. Давайте сейчас приварим две трубы, и я вам покажу, что у нас получилось. Смотрите, ребята, что у нас получается. Приварили, уже привариваем, вернее, вторую трубу. Получается буква «Г». Рельса нижняя идеально ровная, вытянули по нитке. Есть отклонение, там пару миллиметров тудым-сюдым. Ну, на нашей стройке такая погрешность за погрешность не считается. Затем покупаем вот такой ролик. Сейчас я приложу фотографию, как он нам придет, покажу вживую. И вот эта рельса, блин, тень, будет ездить в нашем ролике. Тудым-сюдым. Ролик будет с бортиками и будет держать влево-вправо нашу воротину. Почему мы сделали а, ширину 130, а не по размеру нашей воротины? Элементарно просто. Мы... Металл можем опустить ниже, поднять выше, мы его можем подрезать, урезать, и наш каркас остается неизменным, во-первых. Во-вторых, лишние 20 сантиметров везде плюс диагональ добавляют огромное количество веса для нас, а это плохо сказывается на роликах. Плюс ролик будет поднят от земли, соответственно, осадки, дожди, снег никак на него не будут влиять. И... Также внешний вид будет у нас достаточно симпатичным изнутри. То есть у нас прожиренные на заборе будут продолжением вот этих вот ворот. Все должно быть плюс-минус гармонично, симметрично и красиво. Продолжаем продолжать, варим дальше. Сейчас будем приговаривать со второй стороны то же самое. Ребят, я наверняка уверен, что практически у каждого из вас есть свое любимое занятие, хобби и так далее. Мы для себя в этой сфере выбрали копчение, нам это очень нравится, получается вкусно, натурально. Мы знаем, из чего все это состоит. И в этот раз у нас такая вот коптильная от компании Hobby Smog. Давайте ее распакуем и посмотрим поближе, что нам прислали. Использовать сегодня мы будем дымогенератор от компании Hobby Smog в комплекте с конденсата сборником. Также в подарок нам в комплекте прям сразу положили и щепу, и турбозажигалку, и все необходимые винтики, болтики, и также книгу рецептов. Ребята, а от себя хочу добавить, что готовить к копчености дома гораздо дешевле и безопаснее, чем покупать уже готовое блюдо, которое может быть приготовлено совсем непонятно из каких продуктов. Объем емкости Smart, которая предназначена для холодного копчения, составляет целых 90 литров. И выполнена она из нержавеющей стали. Кстати, а на копчении сейчас можно еще и зарабатывать, ведь спрос на домашние фермерские продукты как никогда сейчас актуален. Легким движением руки наша коптильня. Из конструктора превращается в готовую установку. Защипаем, <засыпаем>, засыпаем щипу и укладываем туда вкусняшки. А какие? Давайте покажем. Для начала берем рыбу, разделываем ее и приступаем к засолке. Для этого нам понадобится соль и сахар. Будем смешивать в пропорции 1 к 1 без лишних специй, чтобы получить максимум вкуса красной рыбки. А теперь все это великолепие, убираем минимум часиков на 10 в холодильник. Ребята, найти еще множество интересных рецептов вы сможете в книжечке, которая идет в комплекте. Также тут есть и зажигалочка, и щипа, и все сразу готово для того, чтобы мы из коробки достали и начали готовить. Ребят, рыбки у нас совсем немного, и сейчас мы ее будем туда помещать. Прежде чем убрать туда коптильню, не забывайте обсушить продукт, потому что если он будет влажным, у вас ничего не получится. Но еще втихаря от всех мы добавим туда сало. как мы делали показывали давным-давно на втором канале жизнь шиндяю кому интересно можете там поискать а теперь закрываем все это часиков на 10-12 а потом попробуем для себя прикольной особенностью выявил что дымогенератор можно регулировать по мощности очень легко и просто все заняты делом? Я разжигаю огонь, папа складывает дрова Туда, куда уже складывать просто невозможно Санек Сбивает краску Как это сказать правильно? А мама собирает горебляемые листья Пьёмся, говорим, мама всем указания дала, сама сидит, контролирует. <свят> не переживайте, мама у нас не, ну, не Мы ее не, не заставляем, короче, работать. Все все прекрасно понимают. После операции надо отдыхать. Сколько у тебя после операции ты прошел уже? Полгода. Полгода, полгода уже. Было? 29 Ой, вру, 29 августа будет год, полгода было как-то. Двадцать сделал 75 яма, если вниз 4 кирпича, пол ведра щебенки, остальное 3 ведра бетона хватит? Я думаю, куда не делся Я уже на метров 10 в глине долблюсь и... Мы можем на нее приварить что-то? Да, на низ, чтобы его вверх не... И не на низ, и дотонируем так... Хотите, нахать, чтобы... Давай, да, так и сделаем Сейчас замучился уже Ай, только один! Так, в этой куче остался один шиповник и спасают только вот такие вот перчатки резиновые для электрики, правильно? Да. Саша, стоп, ворует. Что, никак? как. И не наверх никуда? Ага. А у тебя столбы закончились? Нет, нам надо мощный. Мощный надо? А он один мощный у да? Ну, ну, и не гнилой. Из таких доступных, да. Есть еще вон там второй, но туда провода лень тянуть. Где? Вон там, вот зайти, а ну это гнилой зайти. А, далеко? Далеко стоит. Тут гнилой стоит, да. А это вот вроде более-менее нормально. Понятненько. Пробуем его поставить. Давай. Так, ребят, хочу вам показать, чем занимается Ксюнечка моя. Смотрите, И делает вам... Сейчас гряд. корни показывали, но мама, кажется, не снимала. Корни показывали, а у меня камера была не включена. Ну, пробую делать грядку теплую. Уже в общем да. Да. Ну вот они корни-то, что их видно, он огромный. Uh -huh. Так, ребят. Видео проверял, да? Включу, это, нет? нет, у меня все уже включено. Тем временем здесь у нас бочка ждет Олег Александрович. Вот остается чуть-чуть. Так, тоже работает. Все, короче, в работе. Одна я только пока снимаю. Так получилось. Выкопать у меня пока такую яму. Вытащить вот эти вот все корни. Ну, она, конечно, не глубокая, но хочу вот такую вот маленькую сделать, небольшую. И помогает помогать оттаскивать туда хоть эту кучу. В эту яму можно. По-моему, по крайней мере, мнение. Вот. И сколочу. Потом грядки. Вот эту вот землю э, переберу, так сказать, от сорняков. И сделаю теплую грядку. Оно еще перегниет здесь все. Uh -huh. И будет перегной. Ой, для перцев очень хорошо. Uh -huh. У нас в этом году перцев-то много. Uh -huh. Все, идем. Uh -huh. Итак, ребят, для того, чтобы строить нам забор, нам нужно сделать для него сначала основание. Не забор, а ворота откатные. Основание будем делать вот из таких столбов. Это труба диаметром 100 миллиметров. Снизу приварили к ней вот такие вот уголки. Это будет низ. В 40 сантиметрах приварили еще вот такие уголки. Это для того, чтобы в бетоне все это жестко, плотно сидело. Одна труба потоньше, одна потолще. Ну, какие были. За утро я подготовил две ямки. Одна ямка ровно напротив нашего крайнего заборного столба. Здесь будет наш первый столб, на котором будут висеть наши откатные ворота. Вторая ямка ровно в 180 сантиметрах от первого столба. Это будет второй опорный столб, на котором будут висеть наши ворота. Глубина ямок примерно 75 сантиметров. Глубже копать не стал, там уже глина и все это неудобно. Идея какова? Ставим два столба Чуть-чуть снизу бутуем кирпичами, чтобы они не шатались. Выставляем по уровню и заливаем где-то по три ведра туда цемента. Все это должно стоять крепко. Столбы крупные, толстые, высокие будут. Над землей метр 80 или метр 90 врать не буду. Где-то так примерно должно получиться. Затем, когда эти два столба у нас будут стоять снизу и сверху, мы к ним приварим закладные, а к этим закладным уже ролики. Все это вы увидите чуть дальше, а пока давайте ставить с вами столбы. Сделал много. Вот хмель опять растет. Вот это вот да. Хочешь его выкапывай. Да Может, не надо лучше, а то тебя так шатает. Ну что, ребят, у нас уже прошел весь день. Как вы видите, на улице закат. И пришло самое время доставать все наши вкусняшки. Наш второе незапланированное на самом-то деле блюдо. Вот такое солидное. Родители уже пробовали, говорят, очень вкусно. Да. Но нужно дать время, чтобы немножко мясо полежало, рыба и сало. И тогда вкус и аромат будет максимально классный. Что, ребят, у нас некоторое время полежали наши продукты на свежем воздухе для того, чтобы вкус копчения равномерно по ним распределился, чтобы не было горечи и от сильного такого дымного привкуса. Поэтому также не забывайте проветривать немножечко продукты после того, как достали их из коптильни. И я немножечко тут нарезал, продегустировал. А уже продегустировал. Нет, нет, нет? Да. Смотри. Она просто потрясающе выглядит внутри. Еще она, она так разрываешься и легко. Mm. Она пахнет. Как вот на море мы с тобой кушали. Очень вкусную рыбку, помнишь? Да. Один в один. Да. Если они уже потекли. Я надеюсь, она будет такая же. Да, попробуй. Она такая же. Серьезно? Она прям вот один У в один. У меня аж слезы стоят. Мы так долго искали такую же рыбу. Кошмар, как это вкусно. По соли, по сахару, что скажешь? Идеально прям. Это прям идеально, ребят. Делайте, как мы, не пожалеете. Хорошо просто промывайте рыбку после того, как достаете ее из засолки. Я немножко схалтурил и чуть-чуть соли не досмыл. Немножко... Ссыл... Да. Чуть-чуть вот, на прям нет. Мне вкусе наоборот маленько. нравится. Да. Мне это нравится. Это вот прям что идеальная закуска подпенная. Солененькая, прям прикольно вообще. Она очень упругая и очень вкусно, соленая. На послевкусе Классная. прям такая легенькая, да, слоноватость доходит. Да, вот, рецепт обалденный. Нам очень понравился. И специально для вас, ребят, мы подготовили промокод. Промокод Шиндяевы дает скидку 10% на любое оборудование Хобби Смок и 5% на термокамеры и емкость Супер. Он будет действовать две недели с даты выхода этого ролика, так что переходите по ссылочкам в описании, успевайте заказать с нашим промокодом и наслаждайтесь таким Такой прекрасным рыбкой, продуктом, сделанным своими руками. Ведь, Блин, всегда своими руками получается и вкуснее, и прикольнее, и натуральнее, и хобби замечательное. Ну, а мы продолжаем продолжать, оставайтесь с нами. Что, ребят <свист> <свист> два <давай. Туда> <свист> <свист> <свист> ролика так что переходите по ссылочкам в описании успевайте заказать давай. а мы ну а мы продолжаем продолжать не... ну а мы продолжаем продолжать оставайтесь с нами осталось а а да. давай попробуем я шкурку срезал я я бы не буду На любителя. Блин, кошечка не очень. А я тебе сказал, вытаскивай, а ты пленилась. Я? Да. Я тебе сказал, тащи пускагупсы, будем кости тут вытаскивать. Пускагупсами. Ага. Ага. Они стерили. Барсик бы сошел с ума. Он бы просто был в восторге, в кошачьем шоке. Только книжечку домой забери